5 стихий это просто озарение и вот буквально вчера меня такое озарение посетило я узнала что оказывается можно вредную еду которую ты съел ну можно сказать не по своей воле а придя в гости к своим родственникам ее можно просто сгармонизировать и после этого себя не ругать и прям отпустила